Погоди, погоди, погоди, погоди, Новый лутер-шутер. После Антома, после девишки, после. Я вот ненавижу их вообще. Все. Просто надоели, ну дерьмо же. Ты вспомни только сам Дестини. Ну господи, дважды обосрались. Дважды! Ты представь, дважды обосрались! Division тот же самый. Два раза! Два раза обосрался Дивижн. На ну, первый был еще ничего. Но погоди, это не просто лутер шутер, это. Это настоящий Аутрайдерс. Ну и здравствуйте мои хорошие, наконец-то выходит новое видео, наконец-то я нашел какую-то игру, на которую я решил сделать обзор, так как это всего лишь демо-версия, поэтому видео получится скорее субъективное и не совсем полное, но отображает именно то, что нам показали в демо-версии Outriders. Да-да-да, скворешник пустился во все тяжкие. После того, как они начали за здравие делать именно JRPG в своей истории, они начинали именно с этого, поднялись на РПГ на тактических РПГшках и на прочем вот таком Сегменте сейчас они Выпускают хоть бы что Что это значит Это значит Outriders мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Это очередной убийца Destiny, очередной убийца Division, очередной убийца Антома, А, нет, Антом умер сам по себе. Очередной убийца Warframe. Warframe вообще, в принципе, убить невозможно. И вот они решили все-таки выпустить тоже свой лутер-чутер с блэкджеком джеком и какими-то паранормальными мутантами. Ну и давайте по порядку, собственно, начнем с визуала. С аудиовизуальной точки зрения это обычная игра среднего качества. Здесь вообще не к чему придраться или от чего-то отторгаться или от чем-то восторгаться. Просто обычно максимальная игра, да-да-да, есть небольшие кинематографичные моменты, с ездящими танками, вездеходами, с красивыми полями, деревьями, инопланетной флорой и фауной, но по большому счету это огромное количество лапши, вешаемые нам на уши, всего лишь демо-версии доказывают то, что разработчики хотят нам продать эту игру за 4,5 тысячи. Ну а исходя из этой же демо-версии, можно сделать вывод, что 4,5 она не стоит, стоит она намного дешевле, но продать они нам пытаются именно за эти деньги. По крайней мере в самой демо игра выполнена именно в виде такого постапокалипсиса только на другой планете. То есть это полуржавые какие-то полуразваленные собранные из говна и палок ружья, винтовки, автоматы и дробовики кустарного производства и, собственно, точно такое же обмундирование. Старое, поклацанное, грязное, чумазое, как будто сняли мы ее с боевого бомжа будущего тысячелетия. Всякие текстурки, эффекты, взрывы, вспышки и все остальное выглядят вполне себе приемлемо. Но по большому счету, по своему графонию, игра не сильно превосходит тот же самый Warframe. Самый первый лутер-шутер, именно онлайновый лутер-шутер с кооперативом, наверное, вышедший в нашем мире, ну или один из самых первых. Так вот, по сути, Outraider's, которая выпустится в 2021 году, Warframe-то особо и нечего сказать. Она точно такая же по графонию, так как Warframe тоже пытается его подтягивать. Да, конечно, местами там есть более-менее красивые локации, более-менее красивые модельки и более хотя бы понятные модельки, в отличие от черт пойми чего в Warframe, здесь они понятней. Но именно по зрелищности выглядит все точно одинаково. А уж если говорить о Destiny с Division, то я вообще молчу. Да оттуда им еще пилить и пилить. Довольно сложно именно сказать, что эта игра сможет каким-то образом переплюнуть их. Вот кого она точно переплюнула, так это, наверное, мертворожденный Антем. Хотя Антем со своими джетпаками тоже очень интересно выглядит. Но давайте продолжим дальше. Именно если брать, как выглядит стрельба и все заварушки, выглядит все это вполне себе прозаично. Ощущается еще хуже, откровенно говоря. Стрельба вообще никак не ощущается. В том же самом движении, благодаря тому, что они записывали звук настоящих столов, это реально звучало, это было интересно слушать, видеть, играть, стрелять. В Дейстоне было очень много потрачено времени именно на создание движка именно для стрельбы, и там просто ощущается очень круто стрельба. Здесь и так таковая стрельба именно во время геймплея она не ощущается совершенно никак, не понятен ни разброс, ни баллистика, ничего. Просто Стреляешь и из пуколки из какой-то непонятной или неп непонятным врагам. Ни снайперки, ни дробовики, ни винтовки лично для меня не произвели никакого эффекта, в отличие от оппонентов в виде Дивизиона и Дестани. Про Warframe лучше промолчу, в Антом вообще не играл. Но это всего лишь демо, и я надеюсь, что они может быть что-то подправят к релизу. Но так как это лутер-шутер, у нее есть и вторая сторона это именно лут. Лут здесь падает, как обычно, с рогов или из ящиков. Также можно собирать какие-то ресурсы для крафта. Пока что я не понял, откровенно говоря, из демо, или не нашел, по крайней мере, в демо, каким образом можно крафтить, но что-то можно крафтить, что-то можно улучшать, изменять. Также здесь есть, конечно же, РПГ, составляющая, а именно прокачка персонажа, навыки и так далее. То есть можно прокачать все. Единственное, да, конечно, здесь есть определенное дерево навыков, которое можно вкачивать только в определенном направлении В каком-то выбираешь направление, качаешь, можно сделать совершенно бесполезный билд или более-менее построить боеспособную единицу Но в основном это все можно, конечно же, откатить и заново перестроить Что я даже назову плюсом, так как, ну, хоть что-то в этой игре есть какая-то... Загвоздка, интерес именно создания билдов. Не знаю, насколько качественно это будет реализовано. Возможно, там будет просто один имбовый билд, а все остальное будет сильно дисбалансировано. Из демо-версии этого не понять. Я играл за саб черную бабищу, которая гуляется ледяными турелями, создают ледяные ракетницы, которые запускают ракеты, уже дамажащие именно взрывом огнем, и, собственно, во время ближнего боя она замораживает. Есть еще несколько вариантов бойцов, то есть, но по большому счету это все сходится к тому, что дальний, ближний, танк, хилл. Все. С точки зрения геймплея, как я уже объяснил, это стандартный лутер-шутер, в котором не очень интересно стрелять. Ну, по поводу лута мы это узнаем именно уже после того, как игра выйдет. По количеству геймплея обещают более 100 часов в сетевом и эндгейм контенте, и какое-то определенное более меньшее количество часов в сюжете. Кстати, сюжет, исходя из демо-версии, здесь настолько шаблонный и совершенно неинтересный, но ну, по крайней мере лично меня вообще не заинтриговал по сравнению с тем же самым Destiny, в Destiny мне реально было что в первом что во второй части, мне было реально любопытно все-таки, что же там за история, и там она была. И график там в принципе интереснее, и стрелять там интереснее, но не просто в принципе просрали из-за того, что там было мало контента и мало мотивации именно проходить, кроме сюжетной мотивации. А сюжетная мотивация в лутер-шутерах это не самая лучшая сторона этих игр. Так вот здесь прямо максимально шаблонно сделали сюжет, по крайней мере именно исходя из демо-версии. Надеюсь, конечно, что это просто пробничек такой непонятненький, который потом ребята переработают. Диалоги максимально просто раскрывают персонажей в максимально плоском виде то есть там э, супер мега злая бабища моя главная героиня какая-то ботаничка ученый непонятно что харизматичный капитан миссии и э, оружейник из гетто в принципе, ничего сверхъестественного нового и того, чтобы могло цепануть. Ну и если подытожить аудиовизуальную составляющую, сюжет и, собственно, геймплей, то стоит задуматься, нужна ли нам очередная лутер-шутер-драчильна за 4000 рублей. Да, вначале я ошибся, что сказал за 4 с половиной. Она стоит 4000 рублей на консолях и какую-то более-менее меньшую цену на ПК. Я лично считаю, что можно ее дождаться по скидке, это как максимум, но лично для меня она будет закрыта какое-то долгое время, так как есть более интересные игры, даже с точки зрения лутер-шутеров, чем это. И я думаю, на этом мы с вами закончим наш небольшой обзор, а вы пишите, оставляйте комментарии ниже, делитесь своим мнением со мной по поводу этой игры, да и в общем своим мнением делитесь. Все, вам самое наилучшего, друзья мои, пока-пока!